Всем привет, меня зовут Татьяна Курила, я с радостью хочу поделиться отзывом о прохождении игры от Марины Демидовой «Как воспитать успешного ребенка». В первую очередь я хочу выразить огромную благодарность, поскольку за эти 25 дней у меня произошла полная трансформация, да-да, поскольку до этого я думала, что я неплохая мать. Да? Но сейчас с уверенностью могу сказать, что хорошее, да, и кроме того, как говорится, стала на истинный путь. В каком смысле? Дело в том, что я поняла одну очень важную вещь, что детей не нужно воспитывать, детей нужно просто любить. И они являются ярким примером, примером такой пословицы «что посеешь, то и пожнешь. Я при прохождении поняла, что надо быть благодарной, благодарной нашему роду, нашим родителям, так как наша душа сама их выбрала. Да? И я прекрасно понимаю, что дети приходят для того, нам даются, да, Богом, чтобы нас научили. И я хочу сказать, что в этой игре были очень интересные задания, которые поменяли э, мое мировоззрение э, которые вот я узнала какие есть энергетические центры ну, напомнила да, о том и более подробно узнала и как можно э, вырастить чтобы ребенок был лидером чтобы те цели которые он ставит себе чтобы он доводил до конца какие слова да какие Программы действуют для этого То есть я хочу сказать всем Посоветовать Не сомневайтесь Идите, работайте над собой Поскольку Последнее, что я поняла Не важно, что мы говорим детям Важное, что мы делаем Поскольку они Берут с нас Пример Поэтому наши действия, наши мысли Наши дела Должны быть осознанными, вот, я всем желаю любви, <смех> любить и быть любимым, как-то так, всего самого хорошего.